Добрый день, и я сегодня продолжаю нашу серию горнолыжных ботинок. Сегодня речь пойдет о ботинках жесткостью 130 компании K2. Поехали. А, я раньше никогда на эти ботинки внимания не обращал Мне казалось, что это просто ботинок ну, Просто ботинок и ботинок Но а, по большому счету до тестов я и не думал, что они настолько отличаются Потому что мне казалось, что ну, как бы, да, ботинки жесткие 130, ну там, ну там ну, вот, ну, вот, вот, вот, вот, вот, Ширина, вот, подъем, все, больше ничего Ну как показала практика, все ботинки разные Даже при одинаковой ширине, подъеме и так далее Ощущения от катания на них разные И вот этот ботинок по катанию мне вот показался самым интересным из всех, которые я протестил а, несмотря на то, что они были там не идеальны мне по ноге Я понимаю, что там С феном там и кривыми там ручками Можно все подогнать под ногу Или там пойти уже в конце концов вудфитеру вот, тоже все сделать Но вот в катании эти ботинки отработают, на мой взгляд на все 100 Мне особенно понравилось ощущение От пере, пере, пере, пере, передачи усилий на лыжу То есть в этих ботинках я чувствовал все При этом у них очень было так четко интересно То есть у них есть немножко люфта В голенище есть немножко люфта, но только вот в рамках того, что достаточно для того, чтобы на некоторых там нормальных лыжах не умирать от рельефа. То есть вот от каких-то кочек, да, то есть они реально вот, ну, играет, ботинок играет. Но как только этот люфт проходит, уходит, да, начинается четко вот усилие уходит в лыжу, и ты это ну, реально чувствуешь это голенью. Там на языке какая-то сделана еще фигня такая, как бы, да, которая там фиксирует язык, он никуда не сползает, и есть полное ощущение давления, вот, в какой оси ты его давишь, то есть ты давишь ровно, ты давишь немножко внутрь или снаружи, вот ощущение, острота ощущения от лыжи в этих ботинках, вот, на мой взгляд, была максимально интересной максимально острый, даже я бы сказал, что это было интереснее чем там в тех же Нордиках, в которых я катаюсь там уже там больше 10 лет, которые я знаю, но вот это было реально интересно. Мне было на них кайфово, мне на них было кайфово на всех лыжах, которых покатал и покатал их на разных, естественно, и на катавашных, и на универсалах тогда. И вот из тех небольшого количества ботинок 130 это ботинок номер один по результатам тестов. Мне в нем было хорошо. Я не скажу, что он там супер суперкомфортный, он съедает все, но он дает возможность кататься, он дает возможность чувствовать лыжи, он дает возможность управлять лыжами, а не лыжи управлять вами. У него нету там провалов, когда ты вдруг там раз и ты, ну вот потеря какая-то, да, концентрации там, потеря, понимание, что происходит с ногами. Этого нет вообще. Ну и плюс, как бы, конечно, безусловно меня порадовало то, что ботинок, да, под меня не формовался, но он не был... Вот печален для меня И я, в принципе, посмотрев его Я понимаю, что потенциал формовки У него достаточно большой Потому что сама скармупа, немножко предформованная То есть она не плоская, не ровная И там Есть места, где можно и повысить комфорт и немножко даже прибавить контроля можно. И я понимаю, как, в принципе, даже поработать с некоторыми такими известно проблемными зонами, типа там зона подъеме на ботинках с четырьмя клипсами, да, и как можно поработать а, в добавлении контроля в пятки, при этом в пятки. У меня ничего не было проблем, да, при том, что я сильно работал на носок. У меня пятка не скакала, и при этом нету в, в валенке никакого, ничего такого специального уплотнения, которое призвано фиксировать лучше пятку, но которое понятно совершенно, что там через месяц сомнется, и пятка начнет там болтаться и на терраса. То есть вот по этим тестам это однозначный лидер, это однозначный топ, это однозначно кайфовый ботинок, который я реально могу убрать и советовать и рекомендовать и я понимаю, что человек, который его возьмет, он сможет реально работать в лыжу эффективно на, в рамках комфортности катания при этом со 100% эффективностью управления. вот так вот вот кто бы ждал, да? кто бы знал, но я честно, я раньше на К2 и не посмотрел бы прошел бы мимо, не заметил ну что там ботинки К2, да ну фигня какая-то ну вот так попробовали выясняется, что а как бы нет все, я пойду за следующими, встретимся в катании, ставьте лайки, пока!